Всем привет! С вами Валерказ, и сегодня с вами находимся в Дурка Симулятор. В окон, ну давайте не будем затягивать вступлением и сразу же приступим трон, к прохождению. Желаю вам приятного, приятного санитар, там... Так, Товарищ вот мы зашли в, в игру. Тут дурка симулятор, ужань не доступ. На какая-то музыка. Интересно Товарищ немного, санитар, да? санитар, Так. Пьет FPS мало. Босой, Купи новый было нелегко, найти, Так, тут у нас настройки, да? угу, санитар, санитар, Так, у нас санитар. Обыгрел. Данная игра основана на событиях консольной День игры, лишь бы мы его так, а то есть нам тут в сюжетах сегодня покажешь, не рассказывают, ну ладно, ну давайте начинать, так, вспомнить все. я кто. На брошке, на спине мишени, штаны горошком, Начать. Микробро-студио представляет дурка-симулятор. Глава первая. Начало. Так, ваше имя больной. Больной. Знаете, Однажды летним днем где-то открылся портал из неизвестного места под кодом, названием... Ну, под таким названием. Так. Из него начали вылезать они. Никто не понял сразу, что происходит, пока их предводитель не сказал, зачем они тут. Ух ты, холодушки. Мы прибыли сюда, чтобы захватить вас. Ведь у вас есть то, что нам надо. Интересно. Бои сразу руку протягивает пожадно. Да? Диктор, что именно они так и не сказали, и после этих слов началась восьмичасовая война. Битва. Ну, ладно. Вы спросите, но кто же выиграл? Выиграла в этом бою вся команда дурки. Наши дни. Офис команды дурки. Так, глава дурки... Ну что ж, теперь мы можем начать поиски этой силы. Группа Альфа, найдите его. М -м кого его там? Меня, что ли? Так, опа, загадочный. Эй, проспайся, Валяркас. Нужно убегать. Доброе утро. А, -а, -а, а, ты кто? Я твой спаситель? Стоп, я же дома. Быстро, пока они... Кто они? Ловите их. Они из дурки. Бежим... А что нам теперь делать? Бежать и только бежать. Догнать их. У них что, шприц? Интересно, что там... Петрович, давай кидай шприц. Промах. Ха, промахнулись. Петрович, давай второй шприц. Шприц. О, нет. Попали прямо в меня. Класс. Молодцы. Давайте его к нам. Через пару часов. Так, то есть, получается, здесь большая часть ну, в основном вся игра будет в форме диалога. Так. Я что, в дурке? Вот ты и попался. Что вам от меня надо? Нам нужен ты. Унесите его в шестнадцатую камеру. Нет. Где-то. Где-то. Сегодня нужно спасти Валеру Кас. Хм. Ну да. Спустя пять дней. Офта. Уже прошло пять дней, как я в дурке. Хм. Ну, окей. У меня есть план. Теперь я смогу спасти Валеру Кас. У меня план. Выберите что. Выберите что сделать. Так, убежать или ничего не делать. Хм. Ну, по сути, как бы, нас сейчас будет нас спасти загадочный. То есть у него какой-то план есть, чтобы нас спасти. И поэтому у меня тоже какой-то план появился, чтобы себя спасти. Ну, блин, я думаю, если мы сейчас попробуем убежать, я думаю, это только испортит ситуацию давайте ничего не буду делать ничего не будешь делать я лучше тут буду вы ничего не делаете кажется они начали думать что вы не больной так начинаю операцию угу, хорошо когда обед честно тут будет по расписанию ну понятно ну, по имени Зина. на самом деле я наркоман. Что? наш же наркоман. Ч ⁇ ты с хвостом то чё он тебя обрубленный такой? Ты именно, блин, не бойся и тебя вылечат, и меня вылечат, а потом еще раз меня. Да, тебе точно два раза лечить, надо. А что ты здесь делаешь? Тебе наркомод наоборот наркомане лечить должно, а ты в дурке что ты здесь делаешь? Хм, странно. Нок. Ну Прошло два часа. Ямурь, а ты как тут оказался? Не помню, только помню, что тогда был у Маркулиста. Зрение проверял. Ясно. Дверь в палату открылась. Эй, ты ли мужзин, а ну пошли с нами. О нет. А ну пошли. Так, выберете, что сделать. Дать поебал. Принять душ? Ничего. Так, принять душ. Нафига? Ничего, у нас еще в камере душ есть еще. В платье ранее. Ну, давайте поможем как-нибудь. О, куда ли? Вы ударили первого доктора. Ах ты, Валера Касс. Давай, бей его. Как вы поняли, ему конец. Кому? Мне? Или... Или... Санитару? Или нет? Стойте! <смех> э, зачем вам лемур? Ладно, пошли отсюда, оставим эту сладкую парочку. Что? <смех> <смех> Слышь, блин, надо его еще раз ударить. Санитары ушли. Хорошо. Спасибо, Валера Касс. Не за что. Кто выключил свет? Не знаю, но это очень странно оглушили ну что ж привет ты его знаешь да знает нас спас да а теперь нам надо подготовиться к войне что в смысле а сейчас он нас спас а нафига у нас дубинка оглушил? что Зачем? Почему он пришел нас спасти и при этом он же меня дубинкой глушил? Зачем? Или он меня за санитара принял что ли? Странно. Ну ладно. Тем временем в офисе дурки. Как вы могли его упустить? Вы что забыли, что он та самая сила? Но сэр, мы не виноваты, нас тут оглушил. Оглушил? Но кто пробрался на нашу базу? Как вы могли пропустить его? Свет кто-то отключил, мы не могли ничего сделать. Хорошо, найдите нашу цель, верните ее, пока мы, не... пока мы настраиваем портал. На базе неизвестного. Я думаю, они будут искать тебя, Валеркас. Так что мы должны сделать все, чтобы им тебя не дать. Он прав, нам нужен план, чтобы помешать им. У кого какие идеи? А что если мы воспользуемся оружием, которое оставили тут на случай прихода команды дурки вновь? А что за оружие? Оно спрятано под данным зданием, когда придет время, оно активируется. Она... Пожди, оно... Оружие, оно... Спрятано под зданием. Она активируется. Хм. Она. Ну она, Может просто отпечатка очередная. Ну что же, тогда давайте атаковать. Давайте. Что вы скажете. Так... Атаковать или не атаковать. Есть ли смысл сидеть ждать их, пока они сами нас не найдут? Ну и брать, атаковать. Ну, в принципе, можно попробовать. Давайте атакуем. Да, я с вами. Ну что, вы его нашли? Нет, сэр, мы его ищем. Кто выключил свет? что они ждали что ты опять смысл мы прям к ним сейчас пришли на да? офигеть не ожидал ты его знаешь ты так и не понял что... а, подожди не успел прочитать ты так и не понял что он это ты но из будущего. Теперь я все понял. Вы меня похитили, чтобы не дать мне из будущего вас уничтожить? А ты смышленный Но не только из-за этого. В тебе хранится сила, которая нам нужна. Санитары в бой. Начиная подготовку к, к открытию портала. Установка времени перемещения на 2143 год. Нифига. же не дать им избежать. Лимужзин начал атаковать санитаров. Валерикас, открой себе свою силу и давай с нами атаковать. Вас начал атаковать санитар. Повторяю, он наоборот, не руку брать хочет, а не атаковать. Выберите атаку. Огненный шар, ледяной шар, молния, пропустить ход. Но если пропущу ход, меня он делает по-любому. Давай молнию, пусть. Наверное, не же было. Вы использовали молнию. Урон нанес 200. Жизнь у санитара 300. Санитар нанес вам 12 урона. Выберите это. О, тут что такое? Так. Давай ледяной шар там. Вы использовали ледяной шар. Урон нанес 124. Жизнь санитар 176. Санитар нанес вам 18 урона. А раз молнию нафиг. Шахни. Все, готов. Вы победили санитара. Класс. Молодец, ты смог убить санитара своей силой. Твое здоровье скоро сама. Скоро само восполнится. Сама? Ну блин, ну как так-то, я а? Я уже не знаю, конечно, десятая, наверное, уже ошибка, но, блин. Я не, конечно, не настолько придирчив, но, блин проверили перед тем как уже игру-то опубликовывать ну ладно не буду отвлекаться портал открыт на процентов давайте быстрее разрушим систему портала вы со своей мочи вы со всей мочи бежите в комнату управления похоже тут пароль кто-нибудь видит пароль попробуй 9 2, 3, ну давай 9 2 3, пароль неверный. неверный. нашел пароль 1234 класс самый простой да добро пожаловать Выберите процесс закрыть портал, отключить оружие, выйти с панели управления. Ну третий это понятно, не буду делать. Чё за подоль что ли подбирали? Давай для начала закроем портал. Портал закрывается. Портал закрыт. Выберите процесс теперь отключим оружие. Оружие отключается. Оружие отключено. Ну и все, уходим. О, ты еще оружие отключил? Ну что ж, а теперь пойдем и убьем главу их. Пока вы тут взламывали, я нашел информацию про тебя, Валеркас, и твои способности. Например, ты еще можешь открывать порталы. Так вот как загадочный попал сюда. Да, теперь давайте мы пойдем и убьем главу команды. Кажется, это финал. Может тебе сохраниться? Давай. Вс ⁇ Окей, сохранились. На да, меня сейчас что-то бучает, да? Ну что ж, вы пришли меня убрать. Ха-ха, вперед. Запустить пушки. Эй, почему не работает? Мы отключили твое оружие, как и портал. Тебе некуда бежать. выберите атаку ну, давай огненный шар посмотрим сколько он урона нанесет Мы использовали огненный шар ну так себе лучше молнию использовать жизнь ух ты Глава дурки нанес он 20 урона молнии давай фигачьте его. все пока как ты меня победил похоже нам придется сдаться компьютер переместить всех в наш год мы еще вернемся угрожаешь глава 2 снова неплохо мы отмазались от этой дурки Ох ты, Ларри. Привет. Ты кто? Я Ларри. Приятно познакомиться. А ты как тут оказался? Я видела, как вы уничтожили всю дурку. Теперь на вас идет охота. Да мы не избавились от всей дурки. И кажется, они хотят захватить наш мир. Ага, я думаю, все, типа, победили. Класс. Ладно. Да, мне тоже так кажется. Возможно, они пытаются что-то нам сказать. О чем вы беседуете? Да так ничего. Ну ладно, пора готовиться ко второй волне. Ведь они так не отстанут от нас. Пошло три месяца. Как мы могли проиграть в этой битве, ведь мы были сильны? УСР мы были безнадежны и пытались как могли. Но мы проиграли бо. Мы проиграли бо. Ну ладно. Наверное... Но мы проиграли бой. Не знали, что эта сила слишком сильна. Точно, это самая сила, которая помогла им выиграть нас. Но мы так легко не сдадимся. Так, прошло немного времени. Пора переходить к плану Б. Отправляемся снова в их мир. Поляна около дома Валерка. 2 часа 10 минут. Хм, А с ними еще он, Ларри. Давайте пока что за затащим этого Валеркас и Ларри. Диктор, они успешно занесли их в дурку. Класс. Опять. Серьезно. А? Что? Где я? Ха, привет, не ожидал. Опять вы что вы хотите уже? Мы хотим заполучить твою силу, ведь она даст нам неограниченную власть. А может вы хотите итальянской пасты щенки? Нет. Я не отдам вам эту силу. Попробуйте поймать. Вы со всей силой рветесь к выходу, но проход заграждает вам санитар. Ну, приветик. Вы в растерянности пытаетесь что-то придумать, но это безнадежно, и вы начинаете быстро убираться. Не-не, ты не уйдёшь. поймите что сделать? Принять поражение? Что? нафига? Конечно, бежать. Вы пытаетесь убежать, и на удивление у вас удалось. И вы покидаете стены душки. Слава богу. Догнать его? Вы спрятались за камень и вызвали подмогу из своих друзей. Они не заставили себя долго ждать. Ну ты влип. Да, знаю, что я влип. Ну помогите мне. Вот они уже близко. Давайте тихо убежим домой. Ч вс время в это поле прибегаешь? А? Сейчас. Давайте. Почему бы и нет? Вам удалось сбежать и вас не догнали. Но это не значит, что битва закончилась. Ну вот, мы пришли эту игру. На прохождение уходит минут 20-25. В целом, мне игра понравилась, сюжет хороший. Но вот, больше всего мне это в игре, как бы, не понравилось то, что, вот, много грамматических ошибок. Ну, реально, блин. Ну, я понимаю, что, типа, в каждой игре есть какие-то проблемы и ошибки, но, блин, грамматический так много, но, блин... Это вообще. <плотит> ну вот еще можно было бы вот с Санитаром больше рисунков их анимации сделать. Но, то вот всегда в любой ситуации они всегда стоять тебе с протянутой рукой. Тоже как-то вот не очень. Ну в остальном все нормально. Но его за песню вот в голове не вообще ви Песня хорошая понравилась. Ну и давайте на этом закончим наше видео. С вами был Валерий Касс. Увидимся в следующем видео. Пока.